Тут какая-то посылочка пришла Что-то у него тут Интересненькое Надо-ка посмотреть Ага, поводок Длинный, красный Это я у него заберу Мне он подходит больше Ошейник большой игрушка. Эй, Ну-ка на место, ага. Это мое.